Всем привет, в этом видео я покажу, как сделать стрижку боб с помощью бритвы. Это очень простой способ, но получается хороший результат. Итак, переходим к стрижке. Я делаю пограничную линию, пробор с обеих сторон от макушки до зоны за ухом. От этой границы по обе стороны от центра провожу вниз два вертикальных пробора. Между ними получается прямоугольная секция. Ширина этой секции должна соответствовать ширине бритвы. Я прохожу по волосам бритвы, начиная от середины прядей, чтобы создать рваный край. Я подровняю его в конце. Если бы я начинал вести бритву с верхней части прядей, в итоге это дало бы слоистость. Более быстрое движение бритвы дает более ровный срез. Теперь я прохожу бритвой по боковым секциям, начиная от края задней центральной секции вперед. Использую фенпол Mitchell Pro Tools. Предварительно наношу, распределяю от корней до кончиков гель для легкой фиксации.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 Для придания прядям гладкости и нужной формы используется сама поверхность головы, то есть голова как будто заворачивается в волосы. Насадку фена направляю не перпендикулярно пряди, а несколько вниз, чтобы сохранить мягкость и сияние волос. Использую круглую щетку эрго, чтобы придать объему корней. Если при этом кончики прядей станут слишком закругленными, я выпрямлю их утюжком позже. С помощью расчески бритвы выравниваю край. Удаляю кончики мелких прядей, которые выбиваются из общей массы. Затем подравниваю край ножницами Mad Back Scissors. Не углубляюсь далеко, лишь легко дотрагиваюсь до волос кончиками ножниц. Надеюсь вам нравится итоговый результат. Ставьте лайк и подписывайтесь если вам понравилось видео. Делитесь своим мнением. Буду рад, если сделаете репост для друзей и знакомых мастеров. Спасибо за просмотр.